В этом выпуске мы поговорим, как избавиться от долгов навсегда. И на самом деле есть только два реальных способа. Это либо списать долги, либо их выплатить. Всем привет! Вы на канале компании Должник прав и с вами Унгулян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк там видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, в интернете сейчас достаточно много различной информации о том, что делать с долгами, о том, как списать долги, уменьшить платежи, ну и всякая еще такая различная информация. Но давайте разговаривать по существу. Если вы хотите действительно избавиться от долгов... Конечно, хочу. А не просто сделать так, чтобы э, долги были у вас, но вас просто никто не беспокоил, чтобы долги висели у судебных приставов. То в реальности есть только два метода: это либо списать эти долги, либо выплатить эти долги. Давайте поподробнее разберемся и с той, и с другой ситуации. Так вот, единственный и реальный способ на сегодняшний день это провести процедуру банкротства. Да, процедура банкротства подходит далеко не всем. На самом деле, по нашей статистике, из тех людей, кто к нам обращается и кому в итоге подходит процедура банкротства, то это не больше 30% людей. Сейчас, 1 сентября, появилась еще упрощенная процедура банкротства, которой могут воспользоваться те, у кого небольшие долги. Мы совсем недавно записывали ролик на эту тему, поэтому переходите по ссылочке и смотрите это видео, чтобы понять, подходит вам упрощенная процедура банкротства или нет. А вот здесь вот будет ссылка на как раз на видео о стандартной процедуре банкротства, потому что мы на эту тему тоже снимали уже достаточно много видео и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть это видео. Совсем немного расскажу про стандартную процедуру банкротства, об основных моментах, что э, у этой процедуры в принципе, нет никаких серьезных последствий. Ни одного случая, доказано побочных реакций не обнаружено. Единственное последствие – то, что в течение трех лет вы не можете быть учредителем в организации, либо занимать должность, связанную с управлением финансами. То есть это генеральный директор, коммерческий директор, либо главный бухгалтер. Никаких других последствий и ограничений, про которые очень много говорят в интернете, их в принципе нету, Потому что нам рассказывают сказки про то, что вас могут лишить родительских прав, и про то, что После процедуры банкротства вы в течение трех лет не сможете оформлять на себя никакое имущество. Так вот, просто знайте, что все это неправда. И реальные последствия только то, о котором я вам э, сейчас сказал. Еще что важно знать про банкротство, что это реальное списание долгов. То есть, опять же, есть много мифов, что долги не списываются, что долги просто замораживаются. И, например, через 5 или через 10 лет их снова нужно будет возвращать. Так вот, это тоже неправда. Это же фальш, это ложь, это неправда. Долги при процедуре банкротства действительно списываются и списываются они раз и навсегда. Напоминаю, что вы можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией, чтобы понять, подходит вам процедура банкротства, либо вам нужен какой-то другой вариант. Наши юристы проконсультируют вас бесплатно и подберут оптимальный вариант решения именно для вашей проблемы. А еще помимо бесплатной консультации, у нас есть специальный чат в Телеграме и в этом чате люди общаются между собой и цель этого чата не только помочь людям избавиться от долгов а сделать так чтобы долги больше никогда не возвращались в их жизнь поэтому подписывайтесь на этот чат ссылка также будет в описании там вы можете общаться с другими людьми которые оказались в такой же ситуации понимать как сейчас другие решают эту проблему ну и также получать интересный контент от меня итак перейдем ко второму способу как избавиться от долгов это выплатить эти долги и здесь у многих возникает вопрос как их можно выплатить если сейчас я не могу платить если бы я мог платить я бы просто платил бы и платил на самом деле так если вы можете платить вот то конечно самый простой способ избавляться от долгов да это просто выплачивать кредиты но опять же я понимаю, что а, вряд ли вы бы смотрели сейчас мой канал и в принципе искали бы информацию на эту тему, если бы у вас все было хорошо с оплатами и вы бы спокойно могли выплачивать этот кредит. Поэтому давайте разберемся, как можно выплатить долги, если у вас с деньгами сейчас все туго и на ежемесячные платежи у вас не хватает. Так вот, первое, что нужно понять, что долг нужно стараться именно выплатить, а не просто платить. И очень многие заемщики совершают именно эту ошибку, что они просто платят. То есть они продолжают платить в банк, но при этом вносят неполные платежи, платят столько, сколько есть. Например, платеж составляет 10 тысяч рублей, у человека 10 нету, он вносит по 5. И э, делает это просто для своего успокоения, ну, либо, может быть, думает, что он выплачивает этот долг. Но что происходит по факту? Когда вы вносите неполный ежемесячный платеж, то банк начисляет вам пени штрафы, плюс, естественно, у вас продолжают начисляться проценты, которые идут по графику. Плюс еще начинают начисляться проценты. На просроченную задолженность и когда вы несколько месяцев подряд вносите неполный ежемесячный платеж например один месяц несли второй третий то в какой-то момент вы начинаете платить только пени штрафы и чуть-чуть процентов и вообще не гасите основной долг сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду. То есть, выплатить его таким путем шансов, в принципе, нет вообще никаких. То есть, долг не уменьшается. Ваш долг, как будто у вас есть просто сумма, на которую постоянно начисляются проценты, пени штрафы. Вы их платите, но долг никуда не девается. И, соответственно, проценты никогда не перестанут начисляться. пени штрафы никогда не перестанут начисляться. Поэтому выплатить таким способом его невозможно. А, то же самое касается и кредитных карт. Если вы по кредитной карте платите даже без прослуживания, срочек, но минимальным ежемесячным платежом который установлен банком то э, долг можно тоже не выплатить практически никогда потому что в минимальный платеж всегда заложены в основном только процент и совсем чуть-чуть от основного долга, поэтому мы очень часто встречаемся с такими ситуациями, когда человек приходит и говорит, я плачу долг по кредитной карте уже несколько лет, у меня был долг например 50 тысяч и сейчас он 38, 000. то есть да, человек за 2-3 года выплатил 12 тысяч э, все потому что от основного долга там идет максимум 500 рублей а все остальное это проценты которые просто начисляются на этот долг поэтому если у вас платеж по кредитной карте то его нужно платить хотя бы в два раза больше чем э, минимальный платеж, который вам назначает банк. Потому что минимальный платеж выгоден банку. Это бесконечное получение платежей от вас. Э, так вот, э, если этот метод неправильный, то как делать правильно? Э, правильно будет сделать совсем, перестать выплачивать кредит, полностью не вносить вообще никаких платежей и решать вопрос с банками, либо с микрофинансовыми организациями исключительно через суд. Если вы не будете вносить никакие платежи, то банку ничего не останется, кроме как через какое-то время подать на вас в суд. Почему суд с банком это не страшно? Потому что, во-первых, за это нет никакого уголовного наказания. Вас не посадят в тюрьму за то, что вы не платите кредит. Всем, всем привет, не забывайте, пишите, я скоро вернусь вас не привлекут никаким работам исправителем, ничего этого не будет. Это будет просто судебное решение, по итогам которого вы просто должны будете определенную сумму. А, в чем плюс и почему можно решать вопрос именно через суд? Потому что после суда сумма долга будет зафиксирована. То есть, о чем я говорил, да, что вам начисляются пени, штрафы, проценты. Так вот, после суда всего этого уже не будет. У вас будет фиксированная сумма, например, 100 тысяч рублей. И эти 100 тысяч рублей вы сможете выплачивать любым комфортным для вас платежом. Если у вас есть официальный доход, то судебные приставы могут высчитывать у вас деньги из зарплаты. Но не больше 50%. И, как правило, это получается значительно выгоднее, чем ваш полный ежемесячный платеж. А если у вас нет официального дохода, то в принципе оплата остается на ваше усмотрение и вы можете действительно платить любой суммы заплатили 500 рублей на 500 рублей долг уменьшился заплатили 5000 на 5000 долг уменьшился и таким способом за какой-то промежуток времени вы сможете именно выплатить этот кредит а не просто платить его бесконечно опять же напомню что если сейчас вам кажется все это достаточно сложно суд судебные приставы выплаты и зарплаты или просто платежи то вы всегда можете можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией, и наши юристы подскажут, как сделать это правильно, как пройти правильно этот путь и не совершить никаких ошибок, чтобы добиться именно нужного вам результата. Поэтому переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся. И тут у многих возникает еще один вопрос. А как же звонки от банков, коллекторы и прочие беспокойства? На самом деле в этом нет глобальной проблемы, опять же, если все делать правильно. Потому что все звонки от банков и коллекторов нужно просто игнорировать. И опять же нужно понимать просто как правильно это сделать. Что касается приезда в коллекторов домой, то это тоже совсем не страшно. Во-первых, они делают это крайне редко, а во-вторых, если вести себя правильно, если не бояться их не пускать к себе их в дом, а вызывать полицию, когда они к вам приезжают. Здравствуйте, Калучик. Да, ты, да, хороший. Ты еще здесь, здесь до этажи в постели. То поверьте, в этом тоже не будет никакой проблемы. В общем, к чему я хочу привести, что, естественно, это не волшебная таблетка. И, естественно, этот путь придется пройти. Но вопросы и с банком, и с коллекторами все решаются достаточно просто. Нужно опять же просто понимать, как правильно это делается. Ну и, конечно же, не забывайте писать комментарии к этому видео, пишите, с какой ситуацией вы сейчас столкнулись, как вы решаете эти проблемы. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. Увидимся на ютубе.